Ну, когда вечером? Вечером? Джонни только что прошел туда. Я не думаю, что... А что, все камеры прям открыты? Я убили? Чао били?